И чё, привет народ, продолжаем, короче, где остановились Наверное, эта серия, она выйдет не особо большой Ну, посмотрим Просто мне скоро на работу еще собираться, знаете, такое дело а, Нас там немного радиации разъебывает, Пойдем. короче, сейчас на мутантов поохотимся а, Чё, кстати, по радиации? 167, ну давай закурим это дело, короче Чтоб просто картинка поприятнее была, да? Да Всё, и больше не хватаем радиации. Трик-сейвик делаем. Типа все еще идет, да? Ну мало. Это, наверное, то, что хпшки мало. Давай, короче, я хильнусь. И сейчас картинка вроде должна стать нормальной. Не буду жадничать на этом, скажем так. А где там этот мутант обитает? по на АТП, нет? Дальше. Дальше АТП. Где там на зелени? Я понял. И, сука, давай-ка музыку опять потише сделай, блин, задолбало. Суковое устройство. ИАКС. Что такое ИАКС? Мне просто заебал эту музыку гребаную переключать постоянно. Динамическая музыка. Не знаю. <свят> Что, на малию не влетел? О, господа зомбированные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так и, короче, без денег и остался, да? Первый. А, она же у меня, поэтому я думаю, а где-то звук, блядь, отстреливаю бы. Типа вообще, глушеная-глушеная, да? Вот этот недобитый. Давай свежим. полезного еще это получается я просто так влез в аномалию да и просрал там какое-то количество денег Опа, а там чё братки Слушай, походу братки а у меня есть задание короче там за нашивками А, броски они даже не понимают откуда по ним работают Слушай, не, ну как-то прям вообще без звука это как-то э, не то третий будет или вас только двое тут а, папам давай на продажу мне больше твои нашивочки интересуют. Сюда, сюда, сюда разрядить. Что это за пистолет? ЦЗ-52. У него калибр, по-моему, там от ТТшника вообще, я смотрю. Да. У него калибр и пистолет от Давай-ка я тут сверху еще осмотрюсь. Может какой ништяк будет. Эм, ништяк. О, слушай. Водочку подлутал. Ему подхиляться бы еще чем-нибудь. Нет, радиация есть, у меня радиация нету. Не знаю, на похавай, короче, просто. А у нее это мясо еще отняло хпшку. А ты пролезешь тут? толстожопый? Вот так вот. Ну все, бандосов тут больше нету. По идее. Где нашивки мы утонули Хм. Где там наши мутанты Травоядные Вот там вот они Ну на мутантов лучше С автоматическим идти, как по мне Травоядные Либо кабаны Либо плоти Кабаны С плотью Ну Плочка? Так, что это, клин, что ли? Ну, блядь, убегает Ничего, и третий еще должен быть. Не, нету. Ну давай пойду с этой плоти срежу. Что можно срезать. Почему по патронам? Ну, такое. Если там походу реально клин был. Ничего полезного. Ну, за квестка хотя бы денег дадут. Да, наверное, пока со СКС поработаю. еще еще по квестам? Где я могу еще заработать? На этой локации больше ничего. А на других ближайших. Так, там болотный доктор. На агропром надо сходить. Ну пошли к поляне, туда на агропром. Чтоб не бегать там по много раз. Потихоньку выполню. Раскочу там, продам, может, еще чего-нибудь по дороге сейчас. Что-то здесь за такой. Пустой. С водочкой. За это отдельный респект. Там уже никого нету. Вроде никого. Давай, сейвик. Годейки нету, годейки нету. Опа. Весь братан приуныл. Миша Перец, нифига себе, аватарка. У Мишки Перца-то. последний выживший, что ли, был? А кто вас тут так потрепал? Братва? Братки! Или ты своих корешей завалил, а? Я облутал их еще. Ч там у тебя? Да, он. С... Поснимал-то, короче, там своих брат. Брат, братвы свои. Ренегаты. Давай, боеприпасы, короче. Неполоманные пушки. это денег стоит? Нашивки бандитов, ренегатов. Вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это я с тебя возьму. Оно в хорошей кондиции. И у меня почти перевес. Ну, давай им по пятку еще возьму. Может, я купят по нормальному курсу. И все, сейчас в эту деревеньку продамся. Ну это я выгодно его встретил. Сколько у меня нашилок бандитов? Четыре. Ничего накопим. Вот так сюда. Сюдемс. Здорово. Давай, короче, забирай вот эти стволы, которые я и пользоваться не буду. припасы мне не нужны. Журналы вон забери. Чё б тебе еще сдать бы. Вот эти фаера мне не нужны. Тебе клея для ремонта оставлю. А что это? Набор для стрижки, разбирать вещи. Давай я оставлю. Всякие пистолетные калибры тоже забирай. Чи так. Ошибки все я буду оставлять. Мало ли там для крестов. Калашовские глушители. Кстати, он должен по идее для моего подойти калаша. ПБС-4, но вроде... Почему только для АК-74У? Ну, типа, пламегаз снимаешь, этот вроде должен хорошо на него становиться. Вот даже те, кто в ТАКов играют, знают. Ну, давай, ладно, если он только для Ксюхи в этой игре, то... то забирай. Хотя, глушители я смотрю, здесь как-то, блядь, они не совсем правильно работают. Сколько у меня бабла? 20 тысяч. 20 тысяч. Я бы хотел, вы можете костюмчик какой получше. Ну, но мне сейчас, наверное, на него хрен хватит, да? Это мне, короче, сразу надо искать. Короче, идти просто по квестам выполнять их и все. Давай, мне там медицина. Чуть-чуть. Хочу взять у тебя. Ну все, да? Ну, по идее все, наверное Давай, погнал Немного по килограммам Разгрузился Запасные остались ХПшки для нормальной Видимости еще хватает Можно не хиляться пока что э -э, Сейф И, короче, на гопром, да? Да, определенно Так, все уже перезаряжено. Давай вот так сложу, побегу. Так, тут уже никаких мутантов нету. Вроде пока никого не наблюдаю. Ай, точно, я же начал вторую серию записывать. Я же хотел, короче, выйти и за загрузить, типа, уменьшить высоту травы. Я, короче, так этого не сделал, потому что времени в обрез у меня сегодня. Потому что перезаписываю. Че, запыхался? Пыхтачок. Давай дальше побежали. Там же сейчас никакая братва не сидит, нет. Я покупал, какой бы прицел с уСКС. Кстати, надо было, может, что-то в купить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально тут у вас фонит, господа. Ну-ка давай косишку. Че, братва, как оно? Никого нету? Ну, вроде никого. Здесь вроде тоже ничего, да? Давай ящик. Какие-то говняные патроны подобрал. О! Вот это солидно. Так, давай эту, блядь, картинку уберу. Триденеца, что ли? Ну, какие-нибудь таблетки, которые дешевые бы, чтобы можно было эту фигню добивать. Пофиг на батон съешь, короче, нормально тебе должно стать. Все, пацаны, короче, в темную долину идем. Давай Ну нормально, картинка стала получше Плейбой Так, ко а мне тут куда топать в этой темной долине? Пух! Ну, я понял, куда. Далековато, если честно. Тихо. Мистер Аномалия. Кто там сидит? Это мне кажется. Давай спросим. Ну ты ж не бандос, нет? Или ты бандос? Я тебя бандосил. У нас там сидят. А я их не вижу так. Ну вас нафиг, слушайте Серьезно Нашитки я еще успею подлутать, да? Здорово, братва Как оно? столкера то есть О -о -о -о, боюсь чтобы там не облучиться вот сейчас пойду по этой зоне просто чтобы сэкономить немного расстояние. ну да блять вот смотри уже летит радиация все немного. не много сука, столько много мне реально костюм еще надо блять еще и аномалия Спасибо, что отпустила хотя бы. Давай сижки курить. Все, у нас больше сижек нету, но у нас, если что, только водочка есть. О. Давайте. Мне просто хватало их ножом добивать уже. Патрона вроде хватает. Ничего полезного. Ты тоже какой-то бесполезный. И ты бесполезный. Это сборище бесполезных зомби. Родейка, 31, нормально, живем. Так, я правильно иду. Ну Блять, достань просто карту. Да, все правильно иду. Зайдем оттуда, откуда нас не ждут. Че, может к этому, к бармену сходить, туда на базу долго? Посмотреть, что у них там. Это же далековато идти, но.. Так, скорее всего, вот этого чепуха будут тут бандюки держать заложенько, да? Ну точно, он бандосик. Он сейчас мне в ответку полетит. Блять, давай колок возьму. Гранат у меня нету никаких. Гранат у меня нету, блядь, никаких. Я блясь вас за этой матню не вижу. Блядь, патроны закончились. Так минус один? Давай аптечку. Все? Ну что, как, живой? Хочешь жить, идем, идем со мной. Все, давай, поймали Погнали. Это, это Это, это Это и это я возьму с собой О! Калакоч. Ну ладно, держи уже Будешь помогать отстреливаться Так, и давай-ка я, сука, опять эту музыку Гребаную сделаю потише Ненадолго, но поможет. <jeux> <clears throat> <к Arctic> на продажу пойдет, да? 72 на 54. Пам, пам, пам, пам. Да, это выпрошу. Подробно разобрать. Переместить. Ну, в трубку, короче, перемещу и все. Слушай, а тут торговцы сидят. Просто тут я мог бы посмотреть одну интересную вещь, которая могла бы мне пригодиться для квеста в будущем. Барахолка. Так, слушай, подожди, я еще загляну сюда. Патроны. 5,7. Ну, это на этот, на, не знаю, p 90 там, пистолет тут еще. Как он, 5-7, короче, о, забыл название, 5-7 пистолет. То есть прикольный пистик. Слушаю тебя. О, все, ребят, короче, я заканчиваю серию. Всем спасибо. Всех люблю, целую, пока. До следующей, до встречи, до встречи в следующей серии. Все, пакета.